Всем привет! Начинаем строить новую печку И теперь мы посмотрим как фундамент не должен промыкать к полу То есть вскрыли мы пол Тут у нас фундамент для печи Что мы увидели? Мы увидели, что вот здесь огромное количество белого грибка Вот он. Это у них нет Это грибок Это она пожалуйста, это грибы.